Узел шкотовый для сращивания веревок разного диаметра. Мы делаем на веревке большего диаметра вот такую вот петелечку. Завязывать ничего пока не надо, просто петелечка. После этого вот этой веревкой, которая тонкая, продеваем снизу нашу петельку. Делаем оборот вот таким вот образом и пропихиваем под нашу тонкую веревку вот сюда все смещаемся сюда и протягиваем наш узел все узел готов получился вот такой вот красивый и крепкий